Так, дубль 3 Я Марина, руководитель дизайн-бюро студия 54. Мы занимаемся общественными коммерческими интерьерами. Один из наших известных заказчиков это шоурум мебели декора. Называется они Центр Света. Очень известная компания в Казахстане. Мы разработали для них семь шоурумов. Два из них в Алмате. Остальные проекты были в Астане. Все дизайнеры... Знают эти проекты Станинские, потому что, собственно, они продают мебель и декор. Вот как раз мы разрабатываем для них все концепции. Пара примеров по ресторанам. Один из них это самая популярная сеть, наверное, корейской кухни в Казахстане. Это Korean House. Это наши тоже заказчики. Мы разработали несколько проектов для них, реализовали. Есть у нас еще очень миленький проект для радикально другого сравнения. Это кофейня Coffee Бум, тоже известная сеть в Казахстане. Для них мы разработали пока один проект, очень сложный. Общая квадратура у нас вышла 90 квадратов, то есть показательные в плане зонирования распределения пространства. Насколько известно мне, мы практически одна из единственных студий дизайна в Казахстане, которая узко специализируется на общественных интерьерах. То есть мы не работаем с жилыми интерьерами, мы работаем только с общественными. Я считаю, благодаря, опять же, Станиславу Орехову и еще многим лекторам и тренерам, у которых мы занимались и учились, мы нашли свою систему, свою индивидуальную систему работы в студии. То есть все наши восемь человек работают над одним проектом, и ну, принимают каждый свой этап от другого. Когда мы работаем над проектом, если, допустим, проект большой, и нужно реализовать его очень быстро, каждую, например, часть, то есть это архитектурная часть или концептуальная, или визуализация, занимается один человек. И он четко отвечает за все свои аспекты. Благодаря нашей отлаженной системе мы сдаем проекты очень быстро, учитывая нашу сферу. То есть, когда у нас есть 3-4 месяца на реализацию полностью ресторана, например, 1000 квадратных метров, мы за месяц можем успеть полностью охватить всю проектную часть. Конечно, от начала до открытия сроки зависит от генподрядчика, но в среднем мы можем уложиться, допустим, если это 500 квадратов, даже в 3 месяца без проблем. Лично я с супругом, мы работаем в дизайне уже 9 лет, именно в интерьерном дизайне. Мы считаем, что нужно всегда работать по принципу «ты всегда работаешь на максимум, но параллельно всегда с этой работой ты обучаешься чему-то новому, то есть ты никогда не прекращаешь учиться». То есть одновременно эта работа, какого бы ты уровня не достиг, и обучение параллельное по этой же теме. То есть вот мы работаем 9 лет, у нас есть свои заказчики, у нас есть много объектов, но при этом параллельно мы никогда не перестаем учиться, получать какие-то новые знания, ездить на новые тренинги, слушать их дистанционно, онлайн, что сейчас очень удобно. Я проходила тренинг Станислава Орехова «Авторский надзор». «Адский авторский надзор», для многих он, кстати, такой и <смех>, есть. А, меня очень интересовала тема комплектации. После этого тренинга Станислав выпустил через три месяца тренинг «Комплектация», <смех> но я захватила только авторский надзор. Он очень мне помог разобраться именно с системой работы с поставщиками и подрядчиками. В нашей сфере очень сло сложно а, зарабатывать на м, поставках, именно в общественной сфере. То есть мы поняли, как мы можем применить все-таки это к нашей сфере. Именно у Станислава мы узнали, что эту комплектацию можно выносить именно как отдельную услугу. То есть ты официально просто работаешь с заказчиком за 10% от стоимости товара. Вот это была самая, наверное, главная находка. То есть сейчас мы постепенно учимся это внедрять, доносить это заказчику, говорить, что... Да, это отдельная услуга, что да, вы можете заплатить 10% от стоимости товара, но зато вы получите то-то, то-то и то-то. А так как наши заказчики-рестораторы, в основном бизнесмены, для них, в принципе, это приемлемо. 50% заказчиков принимают нормально эту информацию, 50% они просто даже не врубаются, и им это сложно понять, за что я буду платить 10%. То есть это в основном люди, которые делают впервые какой-то бизнес, и им это непонятно. То есть они лучше поедут, сами приоритуют все, то есть мы не навязываемся. Но опытные рестораторы-бизнесмены понимают, для чего нужно платить 10% стоимости товара, и принимают хорошо эту информацию. Удаленный формат, чем он хорош? В первую очередь, в нашем случае, для практикующих дизайнеров, которые работают всегда над проектами. И если мы находим тренера в другом городе, естественно, что мы находимся в своем же офисе, в своем же доме, мы никуда не уезжаем. Это плюс номер один. То есть мы можем получить все те же знания, что и там при практических курсах удаленно. Первое. Второе. Разницы, в принципе, я считаю, нет. У Станислава есть такая система, то есть работая там с вопросами еженедельно. То есть если у вас накопилось, как у меня было, много вопросов всяких разных, вы можете задать в режиме онлайн, то есть, без проблем. Никаких сложностей, в отличие от практических курсов с присутствием, разницы я не вижу. Мы не хотим масштабироваться до да, больших каких-то там размеров, то есть 30-40 человек для нас, я думаю, что это будет предел. Мы приняли такое решение, в принципе, давно, и курс Станислава дал какой-то, может быть, толчок, тому, чтобы уже эта мысль завершилась, сформировалась до конца, потому что мое мнение упадет качество, работы упадет авторство работ, то есть уже будет сложно контролировать, как, допустим, в крупных архитектурных бюро, контролировать проекты на выходе. То есть для нас важно, чтобы мы не зарабатывали все деньги мира, а производили качественный продукт, то есть качественный интерьер. Что я могу посоветовать студентам, новичкам, начинающим дизайнерам? Что пока ты не пройдешь определенный период неудач, определенную практику, не теорию, а практику. В любом случае у вас не получится ничего из этого хорошего. То есть есть у тебя деньги, нет у тебя денег для этого стартапа. Есть у тебя теория, нет у тебя теории. В любом случае ты поймешь это все и придешь к какой-то своей студии или к своей работе, какой-то профессиональный дизайнер через практику и неудач. Без этого никак.